Они не разогрели нам чили пасту. Чили паста это круто. Остров вкусный, остров вкусный, остров вкусно. чили паста. все. Остров остров вкусный, остров Но нет, на что это, но нет, на что это, но нет, на что это, но не что это, на что это, но Чили паста. все. Ну, ну нет, ну не что это? Что вы можете сказать относительно проекта челепаста и вашего в нем участия? Я очень исключаю вкусный остров, остров, остров, остров, остров. А остров, остров, остров, А это фильм о фильме о съемках черепаста. Это волшебство. Три, два, один, дубль. Черепаста это волшебство. А почему вы. Э почему вы любите черепасту? А как не любить? Ну, почему Как Это... не любить? Мы, ну, ну, мы, мы, мы, мы, любим вы своих... все говорите, вкусно, мы, вкусно. Мы, почему вкусно? Мы любим своих рост, Почему вкусно? Правильно, мы любим своих детей. Чилипа... Чилипаста, чилипаста тот же натуральный продукт, который не может отдаляться от нашего тела. А сколько черепасты вы можете съесть вот в день? Я бесконечно готов есть чилипасту. Вы бесконечно готовы есть чилипасту? Конечно. Раз попробовал чилипасту, как говорится, будешь пробовать ее всегда чили паста это волшебство правда пацаны О, чили -паста. это реклама Как вам паста? Продирает Ч ⁇ мне паста? -паста. Душа себе.